Каждый раз, общаясь с этими судьями, я, я вот всегда им задаю один вопрос. Ребята, а справочку, пожалуйста, мне из психдиспансера принесите. Вы, имея юридическое образование, вот, опираетесь на несуществующую конституцию, несуществующей страны. Почему несуществующей страны? Потому что я уже рассказывал в прошлый раз, что я запрашивал документ который описывает территорию Российской Федерации. Такого документа в природе не существует. А в Конституции Российской Федерации написано, что Конституция Российской Федерации действует на всей территории Российской Федерации. Да. И вот, вот это вот, вот, вот, такие нюансы, вот такие нюансы. Не стесняйтесь, запрашивайте обязательно. У каждого, кто представляется от имени РФ, первое, что вы должны запросить, это справку из психиатрического диспансера. Вот. Потом из наркодиспансера. Обязательно, обязательно. Мы же не знаем, что они пьют или нюхают. Наркодиспансер, да. Там возьмут мочу на анализ. Проверят, так сказать, возможные, так сказать, остатки наркотических средств, которые выводятся из его организма. Вы же понимаете, что эти люди действуют умышленно. Если человек, который является простым рабочим и, так сказать, выполняет работу на улице, он может добросовестно заблуждаться в правовых вопросах, то судья не может добросовестно заблуждаться в правовых вопросах. Он профессионал. Он это делает умышленно. А вы у него не спрашиваете ни справку из психодиспансера, ни справку из наркодиспансера. Вы не спрашиваете у него удостоверение личности. Вы не спрашиваете у него документ о вхождении в гражданство Российской Федерации. Вы не спрашиваете у него документ о выходе из гражданства Союза СССР. Вот. Такой документ мог быть выдан только Верховным Советом Союза ССР либо Верховным Советом Союзных Республик. Этот документ мы опубликовали, на всенародное обозрение его вывесили, вот. Так вот, с 1985 -го года по 1991 год из гражданства Союза СССР вышло 28 человек. 26 из них вывели принудительно, как диверсантов, перебежчиков, шпионов и так далее. А двое вышли добровольно. Вот. Эти данные мы получили в Российской государственной библиотеке, заверенные всеми необходимыми печатями. Список этот я весь зачитывал целиком, каждого пофамильно, благо их всего 28 человек. Вопрос, а что, а что за клоуны живут в этой Российской Федерации, которые называют себя административными лицами, там, президентами? Может быть это те самые, которые вот, вот аналогичные сказки рассказывают? Водят вас за нос. Вот. Вы своих детей, так сказать, отдаете, так сказать, на поругание вот этим, э, э, так сказать, сатанистам и дьяволистам, которые разрушают, так сказать, мировоззрение нормального человека. Этот человек вообще потом не может адаптироваться никак в реальных условиях, потому что голова его наполнена вот этими измышлизмами, идиотизмами вот, и дебилизмами. Вы понимаете, когда человек все время читает бред сумасшедшего, рано или поздно он тоже станет сумасшедшим. Мы к этому идем с вами. Давайте дружно, так сказать, тем мирным путем, про который мы с вами уже неоднократно заявляли, остановим этот процесс. То есть каждый из вас на своем месте может сделать все необходимое для того, чтобы приостановить или, так сказать, ускорить выход из этого состояния, которое называется зомби Российской Федерации.